Всем добрый день. Это о курсе Максима Петрова «Погружение в правильное инвестирование». Кратко о себе. Меня зовут Елена. По роду занятий я сертифицированный бизнес-коуч Международной ассоциации Коучинга и более 15 лет тружусь в международных компаниях на управляющих должностях. Тема инвестирования интересовала меня всегда. Еще в ранних 90-х я пыталась инвестировать во всевозможные ПИФы. А, немножко в акции, но 98-й год быстро закончил всю эту историю в связи с кризисом. А, почему, собственно говоря, меня интересовало инвестирование? Все банально, я понимала, что рано или поздно работать я уже не смогу, и жить на пенсию – это тоже не мой вариант, соответственно, нужно что-то делать. И второй момент – это то, что у меня… Точнее, он даже не второй, он первый, что у меня есть определенные желания, цели, финансовые цели, которых я хочу в своей жизни достичь. И для этого нужен определенный капитал и ну, определенный, э, определенный доход, и, который необходимо каким-то образом создать, ну, в частности, пассивный. Э, был, у меня ранее был негативный опыт инвестирования, к сожалению. Суть ситуации состоит в следующем, что человек, которому я очень доверяла, сейчас это финансовый советник, очень медийная личность известная, посоветовала мне инвестировать в некий рисковый продукт, не объяснив, что он является рисковым, я послушала ее совета и в результате сумма потери составила у меня более 10 тысяч долларов. Это была очень болезненная ситуация, и решение я приняла следующее, что теперь не важно, кто мне будет что советовать, я должна сама прежде всего разбираться в том, что я делаю, и для этого нужно, конечно, знание. И вот на данный, ну, очень долго была. У меня лично была проблема некого информационного голода, да. И также сейчас огромное количество предложений по всевозможным инструментам, которые именно являются риск, очень рисковыми. Например, криптовалюта. Почему я в итоге выбрала Max Capital и курс Максима? Ну, прежде всего, я Максима знаю уже некоторое время и даже знакома с ним лично. Потому что мы были на пару тренингах, и ценности, которые декларирует этот человек, они мне близки. Поэтому уровень доверия у меня к нему большой. Вот И также я не могу сказать, что на рынке огромное количество экспертов, которым я могу доверять. Вот. Более того, с Max Capital я уже второй раз. И я, как человек, который решился пройти этот курс второй раз, могу точно вам сказать, что э, он, очень сильно ситуация поменялась. И Максим сам поменялся, и курс поменялся. Он стал совершенно другим с точки зрения качества. И э, как сам подчеркивал Максим, что сейчас его желание отдавать и делиться, оно действительно э, превосходит э, ожидаемое. Я повторно прошла курс и могу сказать, что и с очень хорошими результатами, от которых я сейчас расскажу, и я стала с удовольствием членом платиновой группы. Мои результаты, как я уже сказала, меня очень радуют. Во-первых, я составила свой личный финансовый план. Могу сказать, что это был один из самых подробных планов. Я пыталась до этого разные варианты, этот получился самый подробный и эм, визуализация всех моих целей, которые я увидела, она меня очень порадовала. Далее я инвестировала более двух миллионов рублей в разные инструменты, которые рекомендовал Максим, составила себе портфель диверсифицированный портфель акций, потом инвестировала в структурную защиту капитала на счете ИИС, также я инвестировала в страхование, инвестиционное страхование не только для себя, но и для своей семьи, вот, и также купила часть облигаций и ОФЗ, и таким образом я полностью обеспечила себе подушку безопасности. в закрыв их вот этими, скажем так, не нериск, нерисковыми инструментами, о которых подробно очень рассказывает Максим на своем курсе. И сейчас я также активно рефинансирую свой очень дорогой кредит с целью его закрыть в несколько этапов до конца этого года. Эти результаты меня безумно вдохновляют, и я могу сказать, что это, это очень практичная польза. И, у меня появилась уверенность в завтрашнем дне, у меня появилось, появились очень хорошие знания базовые и перспективы видения будущего, которое еще и оцифровано. И это очень сильно вдохновляет, когда на это смотришь, когда ты можешь это менять в зависимости от своих целей и ситуации. Кому я бы порекомендовала этот курс? Прежде всего я бы его порекомендовала всем тем, кто хочет познакомиться с инвестициями и начать инвестировать уже сейчас. И не теряя времени, потому что для настоящего правильного инвестирования время – это самое важное. Второе, я бы порекомендовала это тем людям, которые, у которых есть какие-то сбережения и не знают, что с ними делать. Ситуация на, на рынке сейчас непонятная и непонятно, что делать и, и как спасти эти сбережения сохранить их, и, ну, и даже и лучше всего, и, конечно приумножить. Далее, я бы порекомендовала это курсы всем. Тем, кто не способен к чтению тех, технической литературы, анализы и так далее, ну то есть не хватает, может быть, усидчивости некого склада ума, в общем, как у меня, да. И Максим очень подробно объясняет в своем курсе все детали, и его всегда можно спросить, задать ему вопрос, и он очень тщательно все расскажет, еще раз объяснит, и на пальцах можно сказать, покажет. Я считаю, что тот уровень знаний, который дается на этом курсе, он необходим ну, каждому человеку, кто вообще думает о, своей, о своем финансовом положении, о своей финансовой ситуации, задумывается о своем будущем. Поэтому я от души очень рекомендую.